электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц. Иначе говоря, не всякое движение заряженных частиц есть электрический ток. Например, в металлах в нормальных условиях свободные электроны движутся хаотически, то есть во всех направлениях. Для того чтобы в этом кусочке металла возник ток, электроны должны начать движение в одном определенном направлении.